Я персонально помогаю реализовывать разные стратегии инвестиционные. То есть, когда у человека заметная сумма денег, он хочет наиболее оптимально ей распорядиться. Я персонально с ним работаю. То есть, мы уже подбираем наилучшие объекты, как ему больше всего заработать. Ко мне пришел в коучинг по недвижимости человек, и пока мы с ним обсуждали вопросы, я спросил, а чем вы занимаетесь? И он сказал, у меня 74 автомобиля, которые я сдаю в аренду. Причем автомобиль не дешевые, типа Audi A6. То есть каждый автомобиль так, ну, миллиона по два с лишним стоит. Я так перемножил 2 миллиона на 70 с лишним автомобилей. Он, Неплохо. Неплохой такой бизнес. И сказал ему, его Сергей, зовут Сергей, теперь расскажите, как вы это делаете. Теперь я у вас куплю коучинг. Он мне рассказал это. На следующий же день я купил первый автомобиль. Я вам рассказывал, вот этот Hyundai Solaris, который я купил за 475 тысяч рублей, двухлетний. Дополнительные расходы 21 тысяча, сага 15, каска 20 тысяч рублей. Тут вот часто спрашивают, а что так дешево каска На самом деле можно КАСКО находить очень, намного дешевле, чем обычно люди покупают, если ты хорошо ищешь. И перерегистрация, то есть в сумме 535 тысяч рублей. На меня, да, на меня автомобиль оформлен. Он сдается в аренду сейчас стандартно, такие, это эконом-класс, самый дешевый автомобиль. Обычно за 1500 сдается, есть такой формат аренда под выкуп, он сдается за 1700, то есть если он долго-долго-долго водитель так арендует, то он может выкупить его, этот автомобиль. Для меня намного выгоднее, то есть он в день приносит 1700. Если умножить на, ну, в общем все перемножить, реально получается у меня вот последние несколько месяцев за... Январь мне выплатили 43 тысячи, до этого там 42, ну, в общем, около 40 тысяч рублей он в месяц приносит. Умножаем 40 тысяч рублей на 12 месяцев, 480 тысяч, то есть почти 100% годовых. Если он год отработает, он полностью себя окупит уже вложение, и дальше будет в плюс работать, и, ну, плюс остаточная стоимость автомобиля. А, и дальше я стал разбираться, ну, вот, а, расспрашивал Сергея, как он это делает. Все-таки 74 автомобиля надо откуда-то ресурсы иметь этот первый Hyundai, ну у меня были просто свои 500 тысяч, я его запустил но дальше следующий шаг я сделал уже интереснее, вот сейчас я покажу вот два Hyundai, Hyundai саната который я купил уже вообще без денег как я это сделал пошел в банк ВТБ и взял там кредит ну кому-то может быть мы уже разбирали, но еще раз покажу, взял кредит 2 миллиона 400 тысяч рублей каждый Hyundai. Здесь я еще собрал пул инвесторов, то есть, чтобы лучше это сделать, мы собрали, ну, я еще человек 20 таких же авантюристов нашел, как я, и мы накупили много автомобилей. Во-первых, за опт мы получили скидку по 200 тысяч за каждый автомобиль, плюс сейчас вот мы как раз поедем в этот автопарк, в сумме у нас там уже около 30 таких автомобилей, на объеме у тебя всегда очень большая выгода идет. На тех техобслуживание, на всякие там, на мойки, на ремонт и так далее на страховке то есть у тебя огромная экономия на масштабе один автомобиль у тебя большие расходы 30 автомобилей размазывается все и у тебя очень сильная экономия получается плюс управление намного дешевле обходится то есть я плачу за управление управляющей компании 15 процентов от дохода так вот 2 400 я взял в банке втб под 15 процентов на каждый автомобиль приходится 29 тысяч рублей. Вот этот вот соната. Это более высокий класс, на два класса выше. То есть идет вот Солярис Первый автомобиль вот этот вот. Он эконом-класс. Вот еще один Солярис. Это ну это не мой, это вот как раз Сергея. Здесь он уже с кредитным плечом брал. 235% доходность получается. Вот эти это Comfort Plus. То есть идет, если в Яндекс Такси вы заходите, выбираете, там идет эконом-формат. Комфорт и Comfort Plus и бизнес. Вот это Comfort Plus. Они сдаются за... 2 500 в сутки сейчас вот эти автомобили хотим даже до 3000 дотянуть давайте сейчас перемножим 2 500 в сутки загрузка ну вот по Hyundai у меня была 29 дней в прошлый раз но мы обычно ставим с запасом 25 дней загрузки допустим умножаем на 2 опять же я консервативно считаю примерно 60 ну, в общем, в сумме он получается где-то 63 тысячи рублей э, чистых денег, которые он приносит э, ежемесячно. Из этого еще, ну, за вычетом управляющих компаний расходов, из этого еще надо вычесть расходы на мелкий ремонт, на техобслуживание, это в среднем около 10 тысяч в месяц, усредненно за год, на страховка, плюс техобслуживание, плюс все остальное, то есть 50 тысяч рублей, 50-55 тысяч рублей. То есть, э, отнимаем 30 тысяч, что я плачу банку, остается плюс 20-25 тысяч рублей приносит каждого, каждый месяц пассивного дохода этот автомобиль. Плюс через 3 года э, кредит полностью погашен, ну или в зависимости от того, на какой срок у вас кредит. Автомобиль полностью ваш, остаточная стоимость автомобиля уже ваша. Все, его можно продать там за, понятно, он дешевеет, он не... Ну, если вот эти исходные стоимость миллион четыреста, мы купили за миллион двести со скидкой, то через три года он стоит, ну, где-то там 850 пятьдесят тысяч. Она все равно не обновляется, хотя и автомобиль естественно имеет некоторый износ. И вот эта вот схема мне очень понравилась. Ну, вот сейчас у меня три автомобиля, но постепенно хочу наращивать. То есть то, что доступно каждому. Да, сейчас секундочку да, расскажу. Понятно, тут есть риски, что что-то пойдет не так, что у тебя там ее разобьют, уходохуют и так далее. И мне это, вот я ролик на Ютубе разместил, когда про это, мне там стали активно таксисты писать, что это все не работает. Вот у нас, знаете, очень интересная такая вещь, что есть поговорка, что в России очень много гениальных людей, которые знают, как управлять государством. К сожалению, все они уже работают таксистами и продавцами. И также вот здесь, то есть я разместил, мне там таксисты пишут, я всю жизнь работаю таксистами, это ерунда, я бы такую машину убил за три года, тебе бы ничего не досталось. Ну, то есть тут вопрос, с какой стороны человек. Здесь очень много нюансов, но если правильно с ними работать, то оказывается, что все это очень летающая история, и главное, что ее можно... Наращивать без своих ресурсов. То есть на автомобиль, особенно более дешевый автомобиль, можно взять просто потребительский кредит, можно автокредит взять и все это запускать. Да. Какой-то вопрос у, вас был. А, у меня просто не а, ну, да. и общалась с таксистами. Где вот они так ну, берут ты, конечно же, к этой машине намного лучше относишься, Работишься. и многие даже компании как раз покупают машины, чтобы в дальнейшем да. сдавать их под выкуп. Да, вот, вот я так и делаю, да. Условий, да. что машина будет в хорошем состоянии, и ты будешь знать, что она там нормальная, и за ней следят, и ее потом в дальнейшем заберут. Да, да, совершенно верно. То есть он, когда под выкуп берет водила, он уже считает машину своей. К своей он совсем по-другому относится. И тут есть секрет, который водителям непонятен. Но на чем строится этот бизнес? Это как бизнес э, фитнес-центров, что... Сейчас, да, сейчас да. можно это расскажу, да. По, То есть в чем секрет? В том, что они берут, ожидая, что он выкупит машину через три года. Но три года почти никто из водил не продерживается. То есть э, водитель такси это не профессия, это временное состояние человека. То есть он думает, что я сейчас перекантуюсь там чуть-чуть и все. И вот реально оказывается, что это очень выгодно. Ну, во-первых, если он 3 года будет платить, то ты получишь сверхприбыль, а если не будет, то, ну, все, он закончил, следующему под выкупу сдаешь. Так. И вот так вот. Ну, и таких нюансов очень много, как это работает. Давайте еще какие вопросы по автомобилям. Михаил, кстати, вот вы многие знаете, наверное, Михаил Холин. Вот у меня 5 ипотек плюс потребительские кредиты на вот эти автомобили. Надо запрашивать в банке. Ну, первый секрет, это взять одновременно их. Вы подаете... Заявление на одобрение в несколько банков, они вам одобрили, и вы в один день прошли, и у всех собрали деньги. И потом пошли, все это реализовали. Это реально реализовать. То есть они в один день они не успеют вас отследить. Это вот такая хитрость. А потом выдали банку, главное, чтобы вы платили. Ему плевать, что вы там делаете с автомобилем, хоть вы там гонки устраиваете, с обрывы его спускаете. Ему главное, чтобы вы платили вовремя по кредиту. И тут важно за кредитной историей следить. Поэтому можно брать несколько. Дальше уже это упирается в то, что можешь ли ты показать э, доходы, что ты можешь нормально обслуживать кредит. До тех пор, пока ты это можешь сделать, то ну, без проблем можешь набирать сколько хочешь кредитов. Потому что банк, ну понятно, банк очень хорошо зарабатывает на тебе, как на заемщике. Вот такая история. да. А с там сколько обходятся машины? Один автомобиль сколько обходится? Что вы в виду? сколько стоит один автомобиль если ну, покупать? вот этот стоил миллион четыреста мы купили за миллион двести Приносит, ну на примере вот Hyundai здесь вот здесь прям четко 475 тысяч стоил приносит 40 в месяц то есть примерно за год вот, окупается с этими автомобилями новые здесь доходность поменьше потому что они новые с точки зрения именно доходности старые в этом плане лучше но они лучше сдаются и чуть дороже сдаются. Ну и плюс у тебя, э, как бы ты продать потом можешь лучше, если хорошо купил. Ну то есть здесь э, ну, примерно вот он приносит там 60 тысяч в месяц, то есть умножить на 12 месяцев, это получается где-то 700 с лишним тысяч. А стоит миллион двести. Ну то есть где-то за год, за полтора года окупается. Чуть больше, год и восемь. так а вот в форме собственности у вас... Э, они на меня все. А, нет, не все 30 автомобилей. Не, автомобили каждый на себя оформил. Кто сколько? Я взял два, кто-то там, один, два, три. У меня сейчас, да, у меня висит на мне 4 автомобиля. Один мой и три этих хидая. Причем я в банк прихожу, они просто зависают от этого. Когда я кредит брал. У вас есть автомобиль? Да. Какой такой? А еще есть есть, а еще есть, есть. А, и при недвижимости. А квартиру у вас есть и есть? Да. Они, а, сколько? <смех> а ипотека есть Да, 5 они, они просто вот это но ну, люди в матрице что они у них просто не исходится этого в картине мира так не бывает что как это вы что в пяти квартирах живете я, я черного идиот они, я что ли тогда идиот? ну не знаю но э, ну да то есть оформляешь на себя да ну я просто на себя оформил они мне приходят Уведомления о штрафах, там все это оплачивает управляющая компания, но уведомления приходят собственнику. Сейчас через электронную почту, госуслуги тебе приходят, я вижу, как они там штрафуют этих водил, всех, как они там косячат где-то, что-то. Но зато фотографии, видишь, вроде автомобиль ездит, да, со, со штрафных камер. Да. Водители такси, водители такси, да. А зайдите на Авитору. Просто попробуйте для примера разместить объявление. Сдаю такой автомобиль. И посмотрите, сколько вам будет звонков. Вот. Дальше уже зависит, ну, хочешь нагонять хороший поток, делаешь большое количество объявлений. Возьмите, разместите объявление, протестите. Это кто говорит? А, я вас там не вижу голос из подземелья. Наберите прям сдать авто в аренду, вы увидите большое количество управляющих компаний. Вот я сдаю диспетчерское номер один, но они сказали, поскольку мы большой вал машины, машины им пригнали, что больше к нам не гоните, переварить надо. Ну, то есть у них условно было 100 автомобилей, и тут мы разом плюс 30, 36, что ли, им пригнали. То есть им надо найти плюс 36 лишним водителей, которые стабильно будут арендовать. Но так сдать авто в аренду. Наберите, и вам предложат услуги. Дальше уже просто вопрос, что найти самые хорошие условия разных управляющих компаний. И таксопарки также берут в аренду автомобиль. На что вообще ориентироваться, когда вы выбираете управляющую компанию? Какие-то основные ну, главное условие, что где ты будешь больше получать. И эм, сравнить несколько вариантов, то есть какую комиссию они будут брать. У меня, то есть за счет пула мы могли, смогли очень хорошие условия получить. Всего лишь 15%. Обычно больше забирает управляющая компания. Но это уже как бы плюс-минус твоя доходность, сколько ты чуть больше получишь, чуть меньше. Вот так. Если хотите много зарабатывать, сами этим займитесь. Например, объединились несколько человек. Вот у меня так, вот из нашего пула нас там толпа собралась, сначала первое количество, а потом нас собралось уже под 60 человек таких людей. У меня же проект ⁇ Территория инвестирования ⁇ У меня там толпа по всей стране инвесторов, кто в недвижимость инвестирует, в том числе и сюда. 60 человек, и часть уже сделали свои мини-управляющие компании. Ну, то есть просто свою запускаешь, там еще что тогда получается, когда ты свою указ запускаешь? Ты можешь в две смены их запускать. Один работает днем, там, допустим, с 10 до 22, а второй ночью с 24 там, до 8 утра. И вот у тебя почти в два раза увеличивается твоя доходность. Понятно, это больше работы, но, опять же, если вы объединитесь с кем-то, несколько человек, то, ну, несложно, это, это не космические полеты. Да, тут есть куча нюансов, но, ну, как в любом бизнесе. Ну, вот такая история, если вдруг реально соберетесь что-то, запускать такое, и когда все просчитаете, можем обсудить уже детально там ваш план. Если вас будет относительно много, я бы очень рекомендовал просто собраться всем вместе. И, ну, вместе попробовать сделать это дешевле и выгоднее для там, всех вас. Ну, вот примерно так. Давайте на сегодня закончим. Захотите пробовать, пробуйте. Вот рассказываю то, что сам делаю.